там? 20 на вас. комплекта. Что? Серьезно? Окей. Опа, вижу с дома напротив, там тип есть. Ай, блядь, нихуя себе. Чел, что ты? Что ты? Уй. Ебать. Ну, на то и... Что? <с> Какого хуя? А, вот он, блядь. Один вырулжайте. Понял. Да. С каким-то количеством патронов четыре. Унибука не я наверх крыши, блять, и... вдруг кого-то смогу задеть. Да да, он один сверху, кстати. Ай-яй-яй-яй, с ОЗС ки меня хуярит, тип. А, зона уже идет Пип-ип. Что? Ну, на цель, тебя на крыше. Синего здания. Но нахуй. <смех> Давай, поверь в себя. Ой, это было близко, чтобы разбиться. Че, что, меня забрать? Хочешь? Погоди, там история. <смех> не Конечно, не нравится. О, лоу. Да, подожди, да, да. подожди. Знает. Он не знает, он не знает Он не знает не, еще мне не, не лезь, сиди, по домом, он не знает Если ты жаба там будешь ты ничего не смеет